Здравствуйте! Сейчас я хочу рассказать о том, как хранить семена орхидеи до посева. Мы высыпали семена из коробочки, из семенной коробочки, просушили. Берем белый листочек бумаги. И высыпаем сюда семена. Сворачиваем. Помещаем в маленький пакетик и в холодильник. В холодильнике... Семена могут храниться до полугода, но с каждым месяцем схожесть их, конечно, теряется. Если у вас есть семена нескольких орхидей, можно подписать, какой именно орхидей эти семена. Все. До свидания, удачных посевов.